Бяг ты семян. Вот. Вот, вот это классно! Смотри, какая машина! А вот эти, посмотри, На парень с ней! Ух ты! Смотри, вот там, когда выгляни туда-туда, там, и это, загорает лежат! Да. Класс, да? Особенно вот за окошка, когда не видишь берегов, так здорово! А и мало. затем плесков выпадает, как трудно произносимое, остальное ну, Есть несколько толкований, этого слова: славянское, европинское. Вот если придерживаться славянской точки зрения, то название города происходит от слова может «песок», лес. А вот есть гипотеза финского ученого, по которой «блескова» в переводе обозначает «плеска». Территория Зарикой великой называется Заричье. Вот на самый древний парень. смотрите, Короче, пошли. А? Идем уже, уже пошли. А где эта была, она плавила? Ну дальше. Дальше? Это вот это вот она вот эта берега, да? Поехали. Вон, снимись именно вот штамп. Вот там. Там из -за окошка. Знаешь, как интересно? Да. На речку, на ту сторону. Я снимал. Снимал? Столетия. С левой стороны так называемый Ольгин крест, памятник прикладного искусства. Да, такая легенда. Ольга, уже будучи княгини киевской, христианство в Византию, приехала в Псков. И стоя на берегу реки Великой увидела, как в одном месте сошлись стрелы чары, повелела там построить храм Святой Троицы. А в том месте, где вот это видение ей было, был установлен дубовый крест, который присуществовал до 17 века. А затем на его месте вот этот установлен. Это крест 17 века поздно. Затем на стенах запотели, плохо видно, там Тихвинская Божья Матерь 17 века. Интересная икона. 20 века Ольга, чем интересно изображена Ольга. И автор этой иконы Алики. может быть, вам это отмены знакомо, мы о нем еще будем говорить в монастыре, один из настоящих Печерского монастыря. Привлекает обычное внимание и мозаичная троиция. Она появилась в 40-е годы нашего века, автор, их, автор этой работы русский, который эмигрировал, эмигрировал в Америку, на вот Великую Отечественную войну, там приезжал, эту работу подарил саблю. Ну а дальше вы посмотрите вот иконы, иконы поздние, такой такую художественную ценность и большую они не представляют. Ну, сможете здесь. Где ты намочился? Да. А, я думала ты в речку отпускался а, да. а, Так, ну, мы, ну что? А, Пойдется туда, да? Туда, и тогда а на это. Пойдемте. Я хочу идти на лестницу. Куда ты хочешь? Ну, не на лестницу, а на... На... А подвал? Не, ну, ну да. Ввалилась в какой-нибудь хранилище? Нет, там раньше подземные ходы были и скрепчить, чтобы можно было выходить. Пол, наверное, был, да, под клетку. Нет, нет, нет, пол он там где трава. Вот здесь. Семён, Наташа. Наташа. Um yep. церковь и обязательно к месту привязывается, определяется где, в каком месте находится. Церковь это очень интересно, своеобразно, можно сказать, уникально, хотя имеет все типичные детали псковские. Вот обратите внимание. Две совершенно одинаковые цепрушки. Каждый из них имеет лавку луковичной формы, покрыта сильным ливыхом. Часто говорят, что у этого храма. Пла... пламя свечи напоминает пламя, действительно так по барабану проходит орнамент псковский, пореплик mm. вот такой орнамент в разные вариа... вариации только. с рядом арочек два ряда пореплика два ряда беденка бывает И мы можем увидеть у каждого псковского храма 15-16 века перед входом каждый храм притвор с восточной стороны обсида у каждой церкви. То есть вот две совершенно одинаковые церквушки объединены общей стеной между ними и звонницы на крыше равны. Семен, Семен, отойди дальше, их не видно все. Фонарик есть в машине. Посветить фонариком? Темно. Зажигаем спички уходит от дома. Мужика тут какой-то вообще вдруг выныривает из темноты. Бомжара. Не, не бомжара. Берега. полностью не перекрывалась. на их пути, пока не построили в крепость. Очень часто осаждали, окружали со всех сторон. И на случай отца их предусмотрели целую систему тайных лазер. И перед вами один из них, тайный лас Его строили таким образом. В холма, в вырубали траншеи. Потом стены траншеи, своды выкладывали известняковым камнем. Ну и вот получался такой каменный сводчатый коридор. Сверху все это засыпалось землей. Сухариков да. никого нет. Сухарики не я с, с приехали, да, а, Маш Маш не знают, что-то не знают. приехали, мы не да? Я говорю, я уже из -за Академии Ты Ты она меня не пустит? А? Не укусит, она нормально. Машина на отделе. Машина на отделе. Машина на отделе. внимание. на Три девятого десять десять второго. Я главное. Ты хочешь наша... А дальше вы можете отыскать второй берег. Вот напротив нас скала Зесенковая. Вот сейчас деревьями она поросла. Деревья и ниже. За, под ними, смотрите, чуть-чуть она видна. Вот это был второй, второй берег реки Смойки. Вот такая большая была речка. Она впадала в озеро Городищенское. Вот оно слева. А потом как бы ожерелье было. Река озеро, река озеро. И вот так вот он ходил до да, Балтийского берега. Молодец, конец. она все провалилась. Это смертный смертный. ну и сборки в, сборстве, в сколь... ну повсюду они там... ну, а теперь обратите внимание на поступу холмовую шеверу. здесь э, защищена единственная и она поставлена без фундамента. и вот таким образом с трех сторон она Великолепной природой укреплена, а западная, вы уже знаете, башнями. Ну, вот сейчас вы видите башню Талавскую, у ну, нее только стены остались, но ничего не сохранилось. Там когда-то посередине столб был, вокруг у него винтовая лестница. Она устроена была таким образом, что тот, кто наверх поднимается, в то же время вниз спускается, друг друга не мешает. Кровля шатровая, как правило, была вот такой бензи. Да, на старый год время. Они были не могу не бойся дай, дай воды набрать. Я наберу сам себе. Сейчас наш. ты, на ты нафиг Славик, давай ты, давай еще разок, Славик, давай, Славик! Фактуальный маньяк, кто снимает, Давай!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 Субтитры сделал Сейчас за серой стеной Печерской крепости вы видите красивую панораму Печерского монастыря. Основан он был в 1473 году, напоминал. И с той поры здесь но никогда не закрывался. Это, пожалуй, это единственный монастырь, который никогда не закрывался, и где служба идет уже 500 Ну а крепость вокруг монастыря построена в 1558-1565 годах. И свои церкви поддерживали саму наш политику. А покрытие у всех крепостных появилось только в прошлом году. Вот ну, как мануфи говорили, елкин принял туда и пожертвовал какую-то сумму на эти деньги поперемел. или парадный дверь. На верхней площадке ваше внимание привлекает всего Михайловский собор, такое самое массивное, грандиозное здесь сооружение. Его возводили с 1815 по 1827 год. Поставлен он в честь победы корпуса Либгенштейна под Полоцком. Эта битва происходила в 1812 году. Участие в ней принимали псковские ополченцы. Они собирают деньги на строительство храма. Монашеское братья Вначале хотели собор назвать Софийским. В древности была легенда, по которой пещеры, называли тогда пещеры, отсюда и название монастыря и города, которые вырос вокруг него впоследствии. Так вот, по легенде, пещеры этого монастыря, или пещеры, доходили до пещер Киевского. Подтверждение этой легенды установились на соборе Михаила и Гавриила Построен он по проекту петербургского архитектора русского профицизма. Лавка полусферическая. Она в наше время уже позолочена. Раньше зеленого цвета была. Большие оконные каёвы, цветные окна, которые бровки темного цвета украшают. И крылечко, Вот Академия Карабарь писала о том, что Обсковичи испытывают какой-то род страсти к крылечкам. Они ставят и у церквей, и у гражданских зданий. У каждой древней постройки мы видим вот такое крыльцо. Ну и вот эта знаменитая отсковская звонница. Не очень удачно стоим, но чтобы на солнышко не выходить. Но в других городах чаще ставили объемные сооружения, колокольные. Обсковичи возводят несколько столбиков и сверху прикрывают их кровлей. В между этими столбиками вешались колокола и оно может быть вот такой простой а может быть и массивным сооружением стоящим отдельно от храма вот такой звонится вы увидите в конце экскурсии звонится это не изобретение псковских зудчик но в других городах мы можем тоже встретить «Мирная ярость» Никольской башни. Наверху сейчас продолжение храма Никольского, но он не один из послевоенных на монастыря Олега. Он возглавлял монастырь с 1959 по 75 год. Он тоже очень много сделал для монастыря. Картин, может быть, они знакомы вам, из собрания Ивана Михайловича Вольного. После смерти они были переданы музеем, в трем мы здесь в Москве изобразить вполне путь В Эрмитаже есть его картины и в нашей картины галереи, вернее, из собрания его. Мы сам самом до войны закончим училище художественное, он был художником. С вами коляска императрицы Анны Иоанновны. Она происходила из метавы, Юлгавы современной. Часто ее навещала. И путь в то время лежал через Печерский монастырь. Она какое-то время здесь останавливается. <реклама> Такое необычное расположение монастыря в обратно накладывает отпечаток на весь монастырский ансамбль. Как правило, ансамбль в монастыре создавались на ровной площадке. Там как можно было широко, свободно поставить здание. А здесь вот затесненность пространства привела к тому, что образованность такая своеобразная и замкнутая с трех сторон площадь. Ощущение замкнутости создается не только тем, что здание поставлено, прибыль, но и склонными обратно. Смотрите, почти повсюду вот на поверху зданий, идут на обладах. Ну, как бы чаша такая получилась, в которой здания перерасположены. Они поставлены таким образом, что при спуске с верхних площадок ну, насыщенность ансамбля возрастает. Начинается ансамбль, а вот и Детали, она ниже. В ансамбле она большая. по типа, кровавой дороге и обращаются вот этому храму. Может быть там не в середине прошлого века. Там какое-то время был свечной завод, там был лазарет. Затем там жил настоятель монастыря. Ну а сейчас там живут старцы монастыря и там же находится класс в воскресной школе. Монастыр много внимания детей, уделяет. И воскресная школа есть при монастыре. И эти написные классники. И убедает который в самом конце 19 века, в на, на первом этаже в этом здании приемная эконома находится. А верхний этаж. фрагменты детской живописи XVI века. Дальше вы видите Срединскую церковь. Первоначально в этом здании, построенном в XVII веке, располагалась трапезная. Но со строительством новой трапезной этой здании решили приспособить под Были проведены работы по изменению фасадов. Вот Появляются пиляторы, ростовка под природный камень. Ну, а внутри церковь не перестраивалась совсем. И в интерьере, в архитектурном плане, стельки с собой не представляют. Там нет даже обсе не было. Но здесь достаточно помещение, которая отделяется к монастырку. И обратите внимание, как, естественно, главки расположены. Они не объективны, тоже. Вот, вот до того, как он возглавил монастырь, он был настоятелем Михайловского собора. То есть, жил здесь же, в этом же монастыре. Вот идем дальше, Имеет настоящие видение 17 колоколов. Большой хуман. И по преданию, три самые большие из них, и внизу два страста, подаренные монастыру царям. Самый большой хуман первым, обещал Амброзу, и вверху, в Валерийском году мимо. На колоколах есть надпись, которые об этом свидетельствуют. Ежедневно здесь можно услышать колокольные звуки. Будь не дни, перед слухой, праздничные и праздничные Эти два больших колокола, мы тебя раскачиваем, начинаем... И вот обратите внимание. все, это Не видите темного вида, Вот Все, Слушайте, отшел на и А, не Слушайте, а мы не заводимся, мы пошли водить. Слушайте, Семен, подождите, вы очень быстро идете. Снимай, а, снимай Слышь, тут похлеще, чем в этом, в гаджи. Только ну, ходите ну, далеко, иначе свет не далеко. Нет, расчете Подержи свечку мою. Не, ну, кстати, Кирилл печорские пещеры, они не нет, такие, нет. они у них ухоженные и сухие. Уже пар пошел. Давайте остановимся, а то сейчас зайдем, замерзнем. Зачем остановиться? направо? Пойдемте там. Там же кто-то есть. Там там свечи да? там горят. Пошли, И что? Давайте лучше потихоньку. холод. У него может быть такой Это минус температуры. здесь плюс а вот смотри. Ну что идешь? Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. У меня одна семена. Все, уже. Куда а пошли уже? Санек, а ты там? Тихо, тихо, не пожрите. Морозные ну, стрелочки вы, ставьте да. куда и класные. Подводятся. А что на полу? На чем они в пещеры? Там кладбище на полу. Чего? Туда туда а вот, смотрите, тут. Ну, туда. Я тут тоже развился. Пойдемте туда. Пойдемте прямо. А а по народу, давайте обратно вернемся, я жить хочу. Да Нас что, там вообще А, тайник. Смотрите, дверь а Ну как, как там Там шутка. есть что-нибудь? Надписи какие-то. ты с Семен. Слушай, пошли туда, где пойдем, люди пойдем. а я не хочу туда идти. Ай, аккуратно, а, если а, ты а, тут написано. Это могила, могила, да, написано, здесь. Это могила. Люди, мы снег должны. Народ, идите обратно. Зовут там? Да. Снег. А, нет, это соль. Соль? Да. Это иней. Да какой иней, потрогай. Соль. Соль. Класс. Пойдемте, обратно нас зовут. Нет, будет? смотри, класс. А там что? Ой, икона. Где икона? О. Ой, чё это такое? Что ты делаешь? Ух ты! Эм, дали икона. Пойдёмте себя господа, снимать. С соль, соль, соль, соль. Смотрите, это еще... соль, да? да. Куда тут взялась? Куда? А может, это Санек, не быстро ходите, камера не воспринимает. Почему? Я ничего не вижу. Загородим источник света, Санек. Иконы в пещерах. Да. Конечно. Сейчас раз, все свечки потопнут и зажигалки нет. Пошли. У меня есть У меня Как мне чуть-чуть будет, я очень Чего я тоже хочу подставить. Да. Вот ту, которая у меня есть. Да. Можно я? потому что могу получить